Во время своей работы мне часто приходится проводить презентации, во время выставок у наших дилеров, и я неоднократно задавал вопрос аудитории, можно ли одновременно в пароконвектомате Апач пожарить картошку и сварить пельмени. Все отвечали нет. И каково же было удивление аудитории, когда буквально через 15-20 минут я одновременно мог достать из пароконвектомата прекрасно пожаренную, красиво закалированную картошку и сваренные традиционно пельмени. Для этого я использовал небольшую поварскую хитрость. Понятно, что в камере невозможно сделать одновременно два различных режима. Пельмени должны отвариваться в паровой среде, а картошка должна жариться в сухом жару. Но если поставить кастрюлю с пельменями и поставить температуру 220 градусов, то вода в кастрюле будет кипеть, пельмени будут вариться, а на верхней полочке прекрасно зажарится картофель. Я желаю вам применять такие интересные моменты и радовать своих посетителей оригинальными блюдами.